Доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Дэн, канал Games. а мы идем дальше во ФНАФ, у нас третья ночь, третья мать его ночь Там-то сказали нам, что они уже поактивнее будут в третью ночь, третья, четвертая и так далее, типа Будет максимально люто и жестко Поднимай трубку Привет, привет, эй, да ты красавчик Других людей надолго не хватает Точнее, знаешь, они к этому времени уходят в другое место Да, в другой мир и они Знаете, виду, пока стоят Сука, Фокси уже вылез не про это. А, Во всяком случае, мне бы лучше не отнимать у тебя время С этого момента начинают твориться странные вещи а, Эй, слушай, у меня есть идея Если ты не хочешь быть запертым в костюм Фредди а, Попробуй притвориться мертвым ну, знаешь, там, притихни, тогда у тебя появится шанс. А, может быть, они признают тебя за пустой костюм. Правда, если они будут считать тебя пустым костюмом, то им захочется впихнуть в тебя металлический каркас. Мне вот интересно, как бы это работало? А, ну, в общем, не обращай внимания. Так, Постарайся Чика пошла. Просто не попадаться. А, ну, ладно, мне пора заканчивать. Увидимся снаружи. Так, Чика пошла гулять. На седьмой камере Фокси тоже уже какие-то действия там делает Так, пока 12 часов Ну, 12 часов пока не страшно Но самый прикол в том, что Энергия заканчивается, а сейчас только час ночи 13% на 1 час я потратил На кухне? Да, на кухне Бля, ну аниматроники эти, они, конечно, дают просраться хорошечно так. И иногда ты прям не знаешь, что с ними делать. А, -а, а, подкрался, пиздюк. Бонни стоит, Фокси на месте, Чика подкрадывается. На подкрадульках ко мне. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Бля, это у меня еще впереди столько. Чика ушла? Чика на кухне. Фокси у себя в бухте. Эти на месте. Хорошо. Я потратил уже... Сколько процентов получается? Если у меня было 87, уже почти 10 процентов на 1 час. Уже 10. То есть у меня есть еще 3 процента на 1 час. Чика пропала. Так, Чика на седьмой камере, хорошо Надо не забывать Посматривать пиратскую бухту Потому что если Фокси выскочит У нас есть 10 секунд на то, чтобы запереться к херам собачьим Эти на месте Чика ушла Наркоман ебучий Сука, что такие забавные Ну, я думаю... Я надеюсь, мы эту ночь пройдем очень даже спокойно. Кто-то на кухне шумит? А, не, вон он на камере. Фокси стоит, эти оба стоят. Хорошо. Главное не сглазить. Нужен третий час и больше 50% электроэнергии. Так, на камере, на камере все нормально. Ну, такая криповая Такое напряжение прям ощущается Ты и сидишь и такой, блядь, что будет? Что происходит? Чика на месте, Фокси на месте. все нормально Ждем третий час ночи Ждем третий час ночи Второй был уже давно Или полторы Или полторы минуты дается на ночь Все на своих местах Ну, опасно, опасно Бля, у меня ну, не дрожат А это нехорошо Так, ну, все на местах пока тусуются Третий час ночи Очень странно, что Бонни и Фредди Ну, тут мне кажется, Фокси будет двигаться Фокси и Чика Потому что они сразу такие уже активные Сходу по ей получились Чика ушла Ушла на седьмую камеру Все остальные стоят Кто-то вышел в зал Нет, все на местах Слышу, кто-то ходит Да, Чика подошла Чика подошла Бонни Фредди на месте, Фокси на месте, Чика подошла Третий час, 50%, ну я думаю, в принципе все неплохо, но энергия прям как-то быстро заканчивается очень Чика на месте Чика на месте, Фокси на месте Бонни с Фредди тоже на месте, опа, Чика пропала Чика пропала Ахуй, закрывай. Так, Фокси на месте. Блять, они все пошли гулять? Кто-то уже возле меня. И чика. Блядь. Вон кто-то стоит Чика здесь Фокси там Где Бонни Блять Нахуй Вот и Бонни блядь. Этот на месте Чика тоже подо мной Все Смотрим просто свет Бонни ушел Нахуй, отстань, блять Надо камеру все равно посматривать Потому что, чтоб Фокси не выбежал Тихонько Но энергия-то зака. Блять, он все еще там стоит Фокси на месте Чика ушла Чика ушла Бонни на месте Ой, Бонни, Фокси Пятый час Неужели дадут? Вон стоят раз А где Фредди? Так, там на месте все Неужели дадут третью ночь? Вот так просто? Вот так просто? Не может быть. Не верю. Сейчас должно закончиться. Я не успел нажать, я видел, как эта мразь бежала на меня. Я не успел нажать, блять. Вот, видите, когда появляется вот такая вот картинка, начинает рябить почему-то видеокамера, то есть режется вообще все, то есть вот в эту вот рябь, то есть YouTube берет и просто почему-то вот, когда вот эта вот картиночка такая, типа, ну, фу, как то телевизионный шум, он начинает просто изображение на вебке просто вот так вот резать. Ну это жесть, на самом деле. Ну чё, попытка номер два? Попытка номер два? Сука, проебал Фокси. Оставалось буквально 10 секунд. Маленький ублюдок. В этот раз мне может так не повезти. Блядь, Чика уже пошла гулять. А Фокси еще, кстати, даже не вылез. Чику видим? Не видим Чику. Видим Чику. Все, ладно, видим Чику, все нормально, все хорошо, все спокойно. Пока все на расслабоне, на Чили. Но страшно. Максимально страшно. Эти на месте. Чика на месте. Фокси на месте. Блять, ну вот Фокси. Ну, блять, ну ты. Я не успел нажать на закрытие дверей. Просто я увидел, как он бежит просто по коридору на меня. Вот, не, не хватило буквально чуть-чуть среагировать. И все. Вот, мне не хватило. Вот, нажать на кнопочку закрытия дверей. Чика пропала. А. не маны. 12 ночи все еще, Пожа... э, бля, вот мне нужно, чтобы сейчас был час ночи, когда у меня закончился процент, чтобы было как в прошлый раз На кухне шумит, чика Эти все на месте По звуку можно определить, когда они подходят Но сейчас он на кухне ковыряется, поэтому нам можно ничего не бояться подошел вот видите подошел но но но вот вот вот киллочек товарить немножечко час ночи 80 процентов все пока сидят ну не знаю не знаю не знаю не знаю сейчас должен быть второй час ночи уже должен быть буквально через 15 сек Буквально 15 секунд. Ну. Ушел. Ушел либо подошел, подошел. Подошел, подошел, подошла, чика. Ну, пошел нахуй. Крыса, блядь. Так, эти пока на местах. Бля, 70% Где третий А, все, второй час Все, второй час Я потратил 14% Ну, грубо говоря, 15% На каждый час, да? Бля, ну когда дверь закрыта Бонни пошел И Фредди пошел А где он может быть? Блять, Чика все еще стоит. Нельзя, чтобы она так долго стояла. У меня закончится. Так. Под западным холлом кто-то у меня. Кто-то подошел. Чика ушла. Чика ушла. Ага, Бонни подошел. Бонни подошел, Чика ушла. Чика рядом. Я очень много энергии потратил на третий час. Слушаем. Главное слушать. Чика ушла куда-то. Куда Фредди делся? Кто-то либо ушел, либо кто-то подошел. Чика подошла. Чика подошла. Так. Нам нужно только посматривать за Фокси. Рассматриваем за Фокси и все. Все остальное херня. У меня еще стоит. Но по звуку, опять же. Опять же, по звуку можно будет услышать. Ушел он или нет. Куда Фредди делся, мне интересно. Ну, Бонни стоит. А -а -а -а, наркоман. Третья ночь, 40%. Бой не подо мной, Бой подо мной. Ушел! Ушел! Ушел. Отлично, можем немножко сэкономить энергии. Фокси не вылазит. То есть они говорят, что он неисправен, но он в какой-то раз может быть исправен. Абсолютно, а какой-то раз вообще не исправен. Правильно? Но они все еще подо мной стоят, оба с малой. Ушел? Нет, не ушел Наоборот, кто-то подходит А, все, Фокси вышел Надо просто иногда на него посматривать Давай, давай, давай. 23%. Сука. Так, посмотрим за Фокси. Бля, мне не хватит энергии. Если сейчас 5 часа не будет, мне просто не хватит энергии. Блять, еще один. У меня не хватит энергии. Все, они вдвоем ко мне подошли. Вон он стоит, сука. Ну все, 4 часа у меня 14%. блять, мне не хватит энергии. Пятый час 12%. Это если сейчас... При условии, что мы будем просто стоять, и ничего не будет происходить, нам, возможно, нам хватит энергии, но нам не хватит. Нужно примерно 15% на час. А я потратил, сука, больше. Блядь, вот зачем, как они могли, вот почему они вдвоем подходят? Это же сразу же пизда, он уже бежит ко мне, нах. Ладно, похуй, пусть убивает. Лис ебучий. 3% все, ну мы проиграли. Сука. Вот эта рябь мне не нравится. Ну, я вырезать ее не буду. Потому что... Ну, все равно слова, типа, оставлять-то, но просто черную картинку закидывать. Такое себе. Ну, погнали еще раз. Еще раз пробуем третью ночь проходить. Не знаю, получится у нас что-то, не получится. Мне кажется, у нас нихера не получится. Ждем до 95%. И смотрим пока только на... Заебись, Сходу камеры в пиратской бухте нету. Нет, есть нормально. В начале, до третьей ночи можно вообще, в принципе, экономить энергию. Ну, Чика пошла гулять, как всегда, стабильно. Все, она на кухне там тусуется, где-то в праздничном зале. 95 процентов, 94. Фокси сидит. Фокси оживился к 3-4 часам ночи И начал уже, ну, агрессивно так бегать Надо было закрыть дверь, не открывать Но все равно оставался 1%, у нас бы закончилась Электроэнергия, нас бы отжарили Ну что, 92% 12 часов ночи Чика на кухне, слышу 91% 12 часов ночи 90% 12 часов ночи Надо экономить вот даже если я не лажу, ну, 89% процентов 12 часов ночи. Сука, он вышел. Час ночи, нормально. Чика там где-то тусуется. И Фокси там же. Надо просто иногда на него посматривать. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На месте стоит. Чика подошла, чика подошла. Иногда посматриваем на Фокси и подрубаем свет просто буквально на секундочку, чтобы глянуть, здесь чика или нет. 5% уже потрачено. 6% потрачено на час. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Смотрим. Смотрим. Смотрим. Хорошо. Все. Все хорошо. Чика пока стоит. Нормально. 23% потратили. 23%, 24% потратили на Второй, на уже двумя часами 25% Давай, давай, давай, давай, переключай сейчас Должен сейчас переключиться, второй час ночи Блять, он уже вышел Второй час ночи, нормально, нормально, нормально, нормально По 14% получилось Короче, Фокси через эту дверь заходит Значит, Фокси Бонни здесь Фредди Чика здесь Блять, он уже пошел гулять Нахуй. Все, типа, можно открывать. Он назад вернулся. Чика там. То есть он вернулся назад, правильно? Пират ебаный. Блять, вот это он заставил меня высадиться, конечно. Уже какой раз. Но ничего, ничего, у нас получается, все, мы совсем справляемся. Опять вылез, блядь, морду свою высунул. жало свою, жало свое высунул. Эм, сейчас будет третий час, у нас 57%. Но мы потратили много энергии, чтобы закрыться от, от Фокси. Стоит. Хорошо, пусть стоит. Если сейчас будет третий час... И мы закончим третий час на 50% Будет хорошо 52, второй час 51, третий О да! да, да да да да у нас все получается, у нас все Вообще прелесть Ебать они вдвоем ушли Значит мы посмотрим только на Фоксе. Бля ты долго будешь там стоять курица? Все, посмотрим только на Фокси, а здесь юзаем свет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Нормально все. Я нервничаю. И здесь как. Кого здесь надо бояться? Как это Фокси. Как долго этот аниматроник будет там стоять, я не знаю. Бонни там гуляет. Фредди непонятно где. Чика ушла. Все, Фокси на месте. Чика ушла раз, два, три, четыре, пять, четвертая ночь. Пока все неплохо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. на кухне меня интересует где фредди сука бони блять урота кто-то подошел либо кто-то ушел ушел ушел бони ладно фокси на месте останется 25 процентов энергии я посмотрю свет на месте возле меня никого Фокси на месте хорошо Тихонько Считаем Если мы будем все считать У нас все получится Бокси на месте Пятый час Пятый час Ребят Ребят Пятый час Осталось чуть-чуть Что за музыка? Кто-то подошел Чика подошла и Бонни подошел Тихонько Кто-то подошел Или ушел Бони подошел Бонни подошел под левую дверь Давай, давай, давай, родной все на месте. Но мы спокойно теперь научились переживать его нападение. 11 процентов. Давай. Мы должны. Чика ушла на кухню. 10 процентов. Вышел жук, блядь. Yeah, мы справились, мы справились, мы справились, мы справились. Вы чувствуете это? Вы чувствуете это? Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. И я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока!